Условия для тех, кто будет работать на удаленке. Стажировка слэш обучение делится ориентировочно на 4 недели. Все зависит от ваших умений, навыков и быстроты обучаемости и способностей. Кто-то проходит быстро за 2 недели, кто-то проходит за 4 недели. И не факт, что прошел. Значит, каждый день с утра вы получаете задачу на Bitrix 24. Называться она будет ориентировочно ⁇ Приоритеты ⁇ на такое-то число. В этой задаче прописываются задачи, которые вы выполняете. Значит, это задачи больше будут такие обучаемые, да, обучение, задачи по обучению. Вот, значит, в течение дня вы их выполняете, то есть это план на день. Вы выполняете, и в конце дня мы подводим итоги. То есть, что вы успели из, этих, из этого плана сделать и как вы сделали, качественно, некачественно, в полном объеме, не в полном объеме. То есть, вы задаете вопросы, которые вам были непонятны и так далее. Замечу, что никто не уходит, ну, так сказать, на отдых, пока мы не подведем эти итоги. Вот. Значит, первую неделю вы выполняете задание, которое вам дает руководить. Или куратор, называйте, понимаете, как вам удобнее. В конце дня вы сдаете отчет о проделанной работе, а каждое утро в строго обозначенное время у вас расстановка приоритетов. То есть то, что я сейчас объяснила. В течение двух недель мы понимаем, насколько вы готовы к работе в нашей команде и обсуждаем ваше дальнейшее развитие, возможность зайти в CRM-систему в качестве менеджера. То есть вы не сразу сядете и будете работать. То есть вы будете обучаться, то есть мы будем давать вам материалы, там ролики смотреть, да, изучать э, эти, как они называются, там наши технологии, э, изучать, э, кто-то вообще не знает, как показать в скайпе экран, да, то есть э, грамотность компьютерная, да, то есть все идет пошагово, то есть мы сначала определяем, уровень вашей компьютерной грамотности, потому что наши клиенты, они приходят из интернета, так сказать, да, с виртуального, так сказать, виртуальных каналов, то есть это сайт, соцсети и так далее. Поэтому и мы работаем в CRM, да, то есть у нас автоматом будет, то есть мы не просто берем трубочку и отвечаем на телефон, то есть у вас... Ну, если вы пройдете стажировку и устроитесь э, к нам в команду, то у вас будет э, в итоге, значит, э, вы вводитесь как CRM-менеджер, у вас гарнитура или телефон с приложением Битрикс, да, и все это идет, э, то есть двумя руками вы работаете, а на голове у вас гарнитура но в ушах и микрофон. И, соответственно, вы должны ориентироваться в интернет-пространстве на 10 с плюсом, потому что одновременно, синхронно вы будете и отвечать на вопросы, и заполнять карточку клиента в битрикс-системе. Вот, поэтому для нас очень важна, так сказать, опытный пользователь ПК – нам не нужны ваши знания по программированию или верстке, но то, что нам нужно, мы вам, вас будем обучать. Если вы это умеете замечательно, соответственно, вы будете двигаться быстрее. Если нет, то вы этому будете учиться. Вот, поэтому... Это третий шаг, после того, как вы начинаете принимать входящие звонки и общаться с клиентами по нашим бизнес-процессам и скриптам, мы оговариваем с вами размер еженедельной оплаты вашего труда, а в конце второго месяца будет оговорен процент от сделки, в конце третьего месяца у вас отсутствует зарплата, то есть остается только официальная часть, она небольшая, официальная, ведь основной доход вы получаете только как процент с продаж и процент от сделок, которые вы помогли совершить команде. А, вот а, дальше что у нас идет, четвертый шаг официальный договор и заработную плату вы получаете только тогда когда проходите все экзамены и начинаете работать с клиентами в нашей CRM. по сути вы месяц в режиме обучения и, и только от вас зависит будем ли мы вместе работать или нет а, то, есть, а, помогаем, а, то есть мы помогаем то есть мы Даем шанс, возможность каждому, практически каждому кандидату попробовать себя на, в этой роли, менеджер по продажам. То есть мы сами помогаем там, обучиться там, своими силами, да? то есть ведем, так сказать, нашего новичка по всем этапам. Не так, что вы приходите в офис, вас садят и знаешь ты или не знаешь, а плыви как хочешь. Нет, вас не бросают... А вас учат плавать вот а с поддержкой, помощью и так далее вот поэтому официально что еще я не сказала вот поэтому пожалуйста посмотрите этот ролик подумайте, готовы ли вы к стажировке обучению если вы готовы то вы пишите в скайпе что я готов, меня все устраивает и э, мы приступаем к следующему шагу.